Все закономерно, как бы связано с активацией стихии здесь. Послужило катализатором здесь это дело со счетов ни в коем случае нельзя и случайности не случайно. Огонь инициируют перемены, перемены инициируют очень мощно, причем сразу показывает где тонко, там рвется, да, Он показал, у вас плохая защита в данном случае огонь показал, плохая защита, но тем не менее она у вас есть. То есть семейная, родовая защита у вас есть, вы на нее имеете право. Защита социума, защита религии, религии у вас нет. Более того, ваш партнер активировался в религиозном экстазе, да, сам не понимающий, что творит на самом деле, да, явился проводником эгрегориальной воли по сути. Показав, что эгрегоры с вами сотрудничать не желают поскольку, ну, в таком статусе, по крайней мере, поскольку в таком статусе вы им не интересны. В таком статусе они не могут вас контролировать, поэтому вы им не интересны. Вот. Помните, что все, что не делается, все к лучшему, потому что стихийная сила это самая, самая большая сила, которая присутствует в этом мире, и провоцировать эгрегоры имеют право трижды. То есть если была одна провокация, ждите еще двух, но больше трех права не имеют. Да, да, это можно считать как провокацию, и как провокацию в том числе, и как знак, и как провокацию. То есть всегда с двух сторон мы рассматриваем вопрос, как минимум с двух сторон. Следовательно, отсюда вы должны сделать вывод. Если вы хотите скажем так, обрести качество самостоятельности, то есть абсолютной самостоятельности в том числе и, и силы, которая человеку обычно эгрегорами не разрешается брать, то вы должны быть готовы к тому, что вы не надеетесь ни на кого. Вы заботитесь о себе сами, зная, что в любой момент, если вы на кого-то понадеялись, например, на Жухослужбы, которые должны делать что-то, так вот они не обязаны в данном случае, но и вы им не обязаны. Вот чем, чем в данном случае хорошо, хорошо понимание стихий о том, что если вы отказываетесь, вернее, кто-то вам говорит, что он отказывается от контактов с вами, то и вы ничего не должны. Вот. То есть посмотрите на ситуацию как бы с двух сторон. Подобным резким конфликтом и разрывом вы не только потеряли партнера, но и освободились от долгов, которые, возможно, будут связаны или были связаны в ваших взаимоотношениях. Моральные, финансовые, этические, какие угодно, там, физические. Поскольку инициатива происходила от него, тем самым он подвел черту и сказал дал да, да, да, да, вам возможность обнулить все, все долги, связанные с системой. А forestry. вот тот, кто в этой ситуации пошел вам навстречу, то есть ваши дети, да, вот с теми у вас связь достаточно крепкая. Вот таким образом свои проявляются, они свои, а все остальные нет. То есть сейчас, в, люб да. в любом случае, без бизнеса, если вы очень сильно захотите потрудиться, без бизнеса вы не останетесь. Uh -huh. А вот у меня еще такой вопрос, вы говорите, что с эгрегородом религии, не связи, а у меня украли, вот тут было священие. Uh -huh. И знаете, его, у меня на глазах моей бабушки, рабочая, в 17-м году. Uh -huh. Он же то бабушка сказала после того, как ей было тогда семнадцать лет, он сказала, что все грубо нет, раз он позволил. Mm -hmm. Да, да. Значит, эта, связь, да. эта связь закончилась в тот момент, когда его убили. И э, если вы за, за жизнь свою не очень задолжали христианскому каналу, то есть вы о него ни о чем не просили, не молились, да, просьбы в свою молитву не вкладывали. Вот, то в принципе долго долго, в том числе родового на вас нет. Но если просили, да, то есть если были эпизоды, тогда просили, здравствуйте, то тогда придется рассчитаться. Но в любом случае в таком статусе вы и ему не нужны. потому Понятно. что да вы, вы, вы, вы продемонстрировали, что, что, что вы, у вас есть возможность скажем так с ними не считаться. Вот они вас и провоцируют, чтобы вы от этой возможности отказались. И еще такой, вот, как бы, я не знаю, к чему, наверное, все-таки как не относится больше, чем кроном. А, вот Миша рассказывал, что он, когда находится в поле какого-то человека, его вдруг начинает засасывать в воронку, он видит uh -huh. этот мир глазами этого человека. Uh -huh. Но ну, я бы слушала, и тут я в как, какой-то попала. Вот в, в, в, в, в, в, в, меня так, я сначала не поняла, у меня только то же самое получилось. Я вдруг начинаю видеть жизнь этого человека его глазами. Буквально, вот если выложить вот фотографии вот так вот, uh -huh. потом их все знают, вот так стул. И вот я все одним моментом этого, вот. я просто, а мне уже от него там что-то было по делу, я просто встала и вышла, вот я просто реально не могу с ним находиться. Вот какую расклад бывает люди светлые, бывает <связывается> труп, Для меня это было таким, такой новостью, что я уже начала это контролировать, потому что я могу хочу могу увидеть. Только а, ты не отказывайся от этого, ладно? Да, это что очень вот... великое искусство. Дар, бывают такие вообще, на самом деле, светлые люди, вот, даже прямо стоишь, приятно смотреть на мир его глазами, в а бывают такие, вот, ну, совершенно невозможные. Вот, буквально, буквально, хватает терпения, чтобы это вот протерпеть, и проговорить и, и, и в не видеть. Вот, такие вот, вот этот вот дар считывания судьбы человека и считывания его жизни одномоментно, ты его только, Бога ради, не пугайся. Потому что испугаешься один раз, закроется вообще. Относительно сказанного, да. И в принципе, всем, я думаю, будет интересно послушать. Есть такой эффект. Огонь, как мы с вами знаем, в сознании человека проявлен три раза. Первый раз в чистом виде, на уровне с то есть на уровне эфирного тела. Второй раз в сочетании с Землей на уровне Вадхиального тела. И третий раз в сочетании со всеми четыре, остальными тремя стихиями на уровне сахасраж. Соответственно, это три разных формы огня, поскольку происходит в разном смешении. Мы с вами прежде всего прикоснулись к чистому огню, к первичному огню, который проходит на уровне садхистана. Огонь, который позволяет живому быть живым, то есть чувствовать. Как правило, этого огня достаточно, допустимо для людей, чтобы выжить, вполне. Основная задача системы для того, чтобы этот огонь, не, ну, скажем так, человек контролем своим не поднимался до этого огня выше, ну, на уровне будхиала, не заходил туда. Потому что это прерогатива эгрегоров, то есть это, эти процессы связи огонь земля контролировать надо, обязательно надо, но система взяла на себя такую функцию, запрещая человеку туда входить. А есть люди, которым туда входить по этому поводу можно, то есть система может на них положиться, есть люди, которым туда входить нельзя. Для системы это угроза, как хакерская, атака. Что делает огонь на уровне будхиального тела? Есть 12 первооснов, на которых строится сознание человека. Оно предопределяет все в этом мире, и что человек будет любить, и как ненавидеть, и что хотеть, и куда идти, чего бояться, что есть добро, что есть зло, то есть все в этой системе, все в этой схеме заложено. 12 первооснов, которые между собой не соединены никак, то есть это информационная база данных. А дальше эти базы данных друг к другу соединяются логическими связями, информационными цепочками, бла -бла -бла -бла -бла, в результате получается матрица, схема сознания первичная базовая схема сознания. А сами первоосновы делаются на стихии Земля, а связи на стихии огонь. Соответственно, тот, кто управляет стихией огня, может эти связи перекомпоновывать, делая себе другую матрицу, делая другому человеку другую матрицу. Мы будем с вами еще на эту тему говорить, просто сейчас это как нельзя уместно. Если система может положиться на человека, то есть он человек системы и знает ее цели, задачи и хочет, чтобы система существовала, соответственно, он получит право на использование этого огня в большей степени, чем тот, на кого система положиться не может, нающущего, всем интересующегося, которого интересы не системные, а какие-то свои. Плюс еще это не обязательно. в этой сегодняшняя личность она дает такие показатели, ведь есть огромное количество прошлых жизней, да, которые настаивают на том, чтобы первоосновы человека были связаны только таким способом, а никаким другим, потому что именно при таким, таком способе можно гарантировать, что человек карбические задачи выполнять будет, Он просто не сможет их не выполнить. Соответственно, Уровень допуска к огню у каждого разный. А те, кто получил сильный удар, сильный удар от системы, да, это как раз показывает о том, что уровень допуска для вас минимальный изначально был разрешенный системой. В принципе, он у вас такой же, как у всех человек, человек из стихии слеплен, слеплен, все имеешь право. Но у системы свои задачи, и уровень допуска она определяет сама, не, ставит, не будет ставить вас в известность. Но опять же, игра в одни ворота так не бывает. При, при, при, при всей такой тяжелейшей ситуации закон говорит о том, что человек имеет право доказать, что он систему может послать. И таки послать. И не участвовать в ее процессе. Вот. Но так он должен доказать. То есть система имеет, имеет право его провоцировать, он имеет право сопротивляться. Провоцировать, сопротивляться. В данном случае вы сделали все очень правильно. То есть вы показали системе, в данном случае, что вы не враги. Спасибо Дмитрию, который систему слышит и чувствует правила, как надо. Заходишь в христианское место, все нехристианские атрибутику оставь, не вноси. Да? Надо тебе, потому что ты бы пошла, ты бы не сняла, если бы тебе не сказать у меня возник вопрос что что-то меня вокруг крутит то есть я не могла попасть на кладбище, меня клавиши считала Диму что угу. это такое ему как бы ответ самому угу. ему вот но ему... вопрос задала я да. он был-то вместе с собой да да, да. Вот, хорошо иметь мужа имеющего прямой доступ к высшим уровням уровню информации в системе система точно говорит а тебе бы она не сказала она бы сказала попрыгай вокруг Ноги позбивай, время отдай, может, я потом тебе конечно, ответ и дам, да, путем потери всего этого безобразия. Дмитрий у системы в фаворе, он на нем так измываться не будет, она дает четкие инструкции, надо сделать то-то, то-то, будет получаться то-то, то-то. То есть первооснова добра во всем объеме своем работает. А у тебя такого допуска нет, нет, нет. Ну, зато есть другой допуск. А то есть другой допуск, там, где Дмитрий увидит свои ох-ах, там ты не увидишь, потому что для тебя та или иная стихия будет естественной, абсолютно настолько, насколько вообще можно оценить размеры и объемы собственной кровати. Я же на ней сплю каждый день, да? я же, наверное, ее знаю. У каждого свой уровень допуска, и я думаю, что если вы вспомните нашу первую базовую работу да, и посмотрите Приоритетно стихии, которые мы расставляли, помните, мы это делали. Да? Вот посмотрите, на каких уровнях у вас находится Земля и огонь.